Чёрный, Ой, чёрный. Чёрный. Ну это мой. Ой, -то как все бурятся. Да, да, да. Он открыл дверь там, 200 бегунных разом. Да. А, вот, а, там, а, ж так а, не а, а, а, я не знал быть. точно а, не знал, а, ты умер тоже? Нет, я живой Ааааа -а. Это да oh. <laughs> Правильно, главное вовремя убивать Давай давай Нигер, упади Я Теперь буду карты чтобы ты упал чтобы ты упал Да да Ой ой Не, -не смей тут ноу no катить Я of rounds. О, вот о, да, еще, да, да, кидай. Машко сам поднешь. не кидайся. О! О! <смех> о себе! Казали бы мне домой, я же не Я пригрузил бы там. А толку-то нет, все равно пострати. случаются такие моменты, бывают просто лаки легкие. Но этого, блин, о, вполне я, хватает, чтобы тебя успели схватить и хорошо. Сама пошла. пошла. Она сама реально пошла, тебе дышать. Сломал игру. Сейчас зомби застрял. Да, уже застрял. А, нет, ей, ей. Это, это хорошо, кстати. Так. А может, может она так и должна ехать, нет? Не, а не, ч а вы, а а вы удивляетесь, если принес, сюда этот аккумулятор попитал ее, на самом покати. Вот сейчас прилетел Она дальше катится. Слушай, она должна остановиться вроде. Да, я укатилась. Пикучку. Ну, Пиздец, логи ее, е, блядь! Софтаби! Ее свинулся, демон! Блять, блядь, это нормально. Примени на него какую-нибудь святую воду или что-нибудь. Хват! Вот все, слава богу, сюда